Дорогие мои друзья, всем привет! У нас сегодня с вами сладкий мукбанг. Если честно, я сто лет хотела его сделать, потому что мы сладкие макбанги, вы можете посмотреть в конце видео, я вставлю их эти ссылочки. Но, блин, просто это было сто лет назад, а я хочу новые, понимаете? Переживаю, Потому что, когда всегда так много м, сладостей покупаешь, либо там что-то заказываешь, много роллов, очень сильно переживаешь. Ну, блин, вы знаете меня, я всегда переживаю. Ребят, надеюсь, вам все видно, все слышно. Давайте начинать. Если честно, я хочу начать с яйца. Потому что... Ну, просто потому что... Давайте его раскроем. Я сразу вам хочу сказать, что я обожаю яйца Чупа-Чупс. Чарлик прокусил уже. Почему мне нравится именно Никендер сюрприза чупа Чупа-Чупс? Во-первых, вкусный шоколад, во-вторых, в Чупа-Чупсе очень классная игрушка. Давайте пробовать. Обалденно! Сладкий мукбанги, я скучала. Игрушка. Посмотрите, какие тут игрушки. Обалденные, да? Такие детализированные. Давайте еще одну. Сразу. Ребят, вкус бесподобный шоколад у них. Тут очень хороший. Ой-ой-ой-ой-ой. Согласитесь, вау, в киндере игрушки испортились, но вот в чупа-чупсе. Кайда. О чем я сегодня хотела поговорить? Вообще, мы вчера болтали с моей сестрой по телефону. И у нее такая ситуация. Она, получается, поступила на первый курс. И знаете, тот момент, когда тебя одолевают сомнения... Ну ты не понимаешь то не то. Короче, у нее такое настроение, что ее сейчас одолевают сомнения, правильно ли она выбрала направление, где работать потом, ну и так далее. Yes. Так, я вот это хотела попробовать, ребят, очень, очень, очень давно. Что это за? Такое, тут даже нет над. Пробуем. Это большой батончик нац. Посмотрите. Это шоколадка просто нуга. Карамель и шоколад. Ну, как будто бы без орехов. М -м. Так вот, она не понимает, куда идти. Что делать дальше? Вот. И. М -м. Я считаю так, что нужно идти туда, куда хочет сердце. Вот моя сестра, она любит танцевать. Это какой витерспорт. Витерспорт. Она любит танцевать А учится она на рекламу Вы понимаете, да? М -м -м. Очень вкусно Это мой персональный топ она рекламу и получается ну типа она не на хореографу учится она а рекламу понимаете и у нее вот такой знаете дисбаланс происходит типа что она хочет танцевать быть творческой а Учится, ну, в принципе, тоже творческая, да, профессия, хореограф. Но не такая, как танцор. И знаете, что я замечаю? Вот я абсолютно такая же. Я уже вам говорила... Собака решила доесть свой свой завтрак. Что я в детстве хотела быть актрисой. И у меня... на bueno, топ. У меня это желание никуда не ушло. И более того, не уходило. Но я почему-то решила... Поступить на психолога. Зачем? Ну реально. Шла бы на актрису. Но я почему-то побоялась. Понимаете? Вау, да? Кто там сверлит? Надо закрыть окно. Подождите. Что такое? Так вот. Им по итогу мы откладываем наши желания на потом из-за страха. А сами там идем по проверенной протоптанной дорожке. Да, менее такой рисковый, но согласитесь, что когда о чем-то мечтаешь, она всегда рисковая. Тублерон. Кстати, тут слышала новость, что у тублерона уберут вот эту гору. И его, типа, будут производить не в Швеции, а где-то в Европе, в другом месте. Так. что не открывается. Все на смарку. О, криво открыла, конечно. Я умею красиво открывать, просто это криво. Так. Как вы открываете тублерон? Я вот так, я его редко ем, на самом деле. Кстати, я тут видела а, видос... Типа, что есть люди, кто вот так вот отламывает тублерон, а есть те, кто отламывает вот так. О, отломилось. Типа, так правильно. Ну, не знаю. М -м -м. Обалденный шоколад. Он такой нежный. Знаете? Он как будто бы шоколад. Микс киндера и мелки Ну так вот, и мы часто, знаете, менжуемся, выбираем дорожку полегче. Хотя, мне кажется, по-настоящему счастливыми становятся те, кто... Они боятся, рискуют, и у них... Ой, получается. Так. Ну что, давайте откроем э, тофи. Немножко все штается. Так. Ну, тофи, в принципе, я к нему тоже отношусь. Ну так, 50 на 50. Не сказать, вот не сказать, что это прям моя любимая сладость. Вообще, с возрастом я поняла, что сладости как-то уходят на второй план конфеты пробуем внутри нуга орехи ну знаете тоффи это идеальная идеальный марс Жарко. Так вот, мне кажется Не надо прям бояться Все-таки, если ты хочешь быть танцором Нужно к этому идти А если Забивать на этом, Но все равно, мне кажется, нельзя обрести счастье Если его реально не идти к своей цели К своей мечте Понимаете? Вот что я люблю Это так вот этот вот милка-тук Знаете, Сочетание э, сладкого с соленым это вообще топ. Так, открываем. Посмотрите, какая красота. Вау, да? М -м -м. Это вкусно. Это реально вкусно. М -м -м. Они сделали реально гениальную вещь, совместив соленый тук со сладкой милкой. М -м -м. Смелая идея, да? Но очень вкусно. Мне надо очень много всего попробовать. Что хотите? Давайте гадание. Ну, давайте... Да. Так. Ну, классика. Орео. Ребята, я, конечно, накупила просто как с голодного края. Так вот, если вы о чем-то мечтаете, не забивайте. Ой, знаете, что еще? Еще важный момент. Не прислушивайтесь к мнению окружающих вообще. Особенно если вот вы что-то делаете, допустим, вы с чем-то занимаетесь, да, увлекаетесь. И если вы будете об этом, ну, знаете, у всех спрашивает совета, уп, то это ни к чему хорошему не приведет, потому что люди часто вообще как бы дают советы от балды. Ой, мне так кажется, если вы хотите получить кого-то советом, спрашивайте совета у людей в сфере этой. Чем вы увлекаетесь? А не у своих там одноклассников, родственников. Ведь часто эти люди ваши знакомые ничего не понимают в этой сфере. Они не знают, сколько там зарабатывают, да, и так далее. Они как бы просто судят со стороны. Если же вы хотите быть, допустим, кондитером, не надо спрашивать у вашей мамы, которая, допустим, работает экономистом или кем-то там, ну, не знаю, продавцом, о том, что вот, мама, я хочу быть кондитером. вам скажет, дочь, ты что вообще с ума сошла? Тебе нужно быть, как и я, э, там, экономистом и все как бы вы не получите ответ а если вы спросите допустим у кондитера вот ты как там вообще как эта сфера развивается и так далее то вы получите грамотный ответ реальную картинку мира вот проще там дорого ли обучаться конечно же зарабатывать первые деньги Получите ли у меня вообще? Попробуйте мой торт. Ну, например, да, кондитером. Тогда да, да. А если спрашивать советов там у бабушек, у мам, у тети, у пап. Ну, и у людей, ну, как бы, если ваш, допустим, ваша мама кондитер, вы можете, да, спрашивать и прислушаться к ее советам в этой сфере. Но если ваша мама совсем из другой песни, да, то как она вам подскажет? Хороший, грамотный совет у меня. В житейский, да. А вот именно как профессионально это все-таки сложно, знаете, давать грамотные советы. Шоколадку, да? Кстати, вот, да, очень-очень похож на тублерон. Попробуйте, если вы не пробовали, это вкусный шоколад. Да. Давайте откроем. Наверное, уже стоите. Ждете! С первого кадра, да, ждете, когда мы откроем seven days? Я их не ел тысячу лет. Вот, смотрите. У, ребят, угощайтесь, налетай. Seven Days. Знаете, сегодня здесь очень много шоколада, как вы видите. Я закупилась. Поэтому я Seven Days взяла а, с ванильным кремом. Как я в детстве обожала Севендейс вообще. Поэтому слушайте себя, свое сердце на первых порах, потом э, спрашивайте советы у профессионалов, у людей, незнакомых вам, кто пользуется этими услугами, или, ну вот, как ну, как бы понимает, знаете, что то в этих услугах, которые вы хотите делать там. Ну или что, что там, не знаю лепить, допустим, чашки из глины. Вы спросите у тех людей, вот, кто пьет чашки, из, ну, покупает чашки из глины, там, а как вам моя чашка? Тогда мы, вы сможете, да, узнать вот э, ответ. А спрашивать у людей, кто любит фарфоровые чашки, про вашу чашку из глины, он скажет, я не люблю чашки из глины, вообще твоя глина никому не нужна подавно. Хотя, как вы знаете, глиняные чашечки, я вот пью всегда из глиняных чашечек. Поэтому если бы спросили меня про свои глиняные чашечки, я бы вам сказала, ой, круто, делай, да, я куплю. Сделай для меня с Чарликом. Спроси вы это какого-нибудь сноба, то нарвались бы на какую-нибудь еще и критику в свой адрес, понимаете? Поэтому, если вам что-то хочется, и вы чувствуете душой, что это ваш путь, нужно... Все-таки как-то двигаться, потому что, как сейчас часто люди делают, они на это на все забивают и просто идут в офис работать, и все. И как бы жизнь она быстро проходит, нужно пользоваться моментом. Вот И понятно, разные жизненные ситуации бывают, и а бывает нужно поработать и на кого-то. Есть люди вообще, кто хочет, допустим, ну, работать в офисной среде, есть такие люди... А есть люди, кто, допустим, хочет варежки вязать и продавать. Да? И так зарабатывать. Но идет в офис, и там все чувствуют несчастным. Помните с детства эти штуки? Ой, как открывать? Так? Ну да. О-оу. И сейчас, знаете, помните в детстве кто-нибудь все вот такие штуки ест в школе все? Дай попробовать, дай попробовать. А он такой... Не дам Это не я Я делюсь с вами Смотрите Как их много Настальжи. Вкусно Ребят, я наела сладостей Выпила уже кружку чая ну, простите, я не резиновая, но я хотела вам давно сказать, вы знали, что Netflix стали теперь хруткой. Наверняка вы поняли это уже, но я вот не знала этого, если честно. И они также стали, типа, шарики выпускать. Ну, это те же шарики Netflix, на самом деле, с того же производства, только вот хрутка. Сейчас я вам докажу, если вы не, не верите мне. О, боже, боже. Так. Смотрим. Видите, что это несколько? Это копия несколько. Это несколько есть. Хрудка. Давайте на последок вот это. И точно все. Милка. Пишите о ваших мечтах, о чем мечтаете вы, кем стать? что делать, чем заниматься. И, кстати, это нормально, если вдруг у вас нет каких-то особых мечт и целей. Ну, тоже нормально, в принципе. Все, поедем. Ребят, конечно, много шоколада. Все, сладких мукбангов в ближайший месяц точно не будет. У нас здесь есть сникерсы, твиксы, но, честно, я не хочу уже это пробовать, потому что все, я наелась. Очень сладко. Спасибо, во-первых, всем вам, что вы заходите, смотрите, лайкаете, подписывайтесь. Мне это очень приятно. Мне это очень приятно. И плюс я вас всех целую, обнимаю. Всем желаю хорошего дня. Следуйте за своей мечтой. Старайтесь, стремитесь, и все обязательно получится. Ведь земля такая большая. В мире столько людей, каждому найдется свое место. Если вы будете стараться. Понимаете? Хорошему человеку везде будут рады. Вот, поэтому, если вы сейчас на пути к своей цели, вы даже можете быть, допустим, на диете, к, к, на пути к идеальному телу, не сдавайтесь, все обязательно получится, но тоже сильно не перегибайте, да, без, без насилия, без фанатизма, адекватно оценивайте свои силы и поменьше себя ругайте, побольше себя любите, хвалите, вот, все. Всем пока, мы сладкие!